У нас сегодня недельная глава называется «Хукат». Что у нас в переводе «Хукат» — это устав. И много событий у нас описано в этой главе недельной. Начиная с «Красной коровы», закон в «Красной коровы». И парадума. Также мы видим здесь о Меймирева, то есть события событиях с Муша Ароном, когда народ Израиля простил воду. Также умирает Мирьям и Арон в этой главе. И Арон, война с Идомом. с с Согами и с, с и Сихоном. И... Им, э, и, и еще есть один интересный очень случайный момент, о котором я хочу сегодня поговорить. Это когда народ начали жалить змеи в пустыне. Змей... Мы открываем книгу числа 21 главу 6 стиха. И послал Господь на народ змеев, сарафов, и жалили они народ. И умерло много народу из израильтян. И пришел народ к Муше, и сказали они, Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы удалил от нас змея. И молился к Муше за народ. И Господь сказал Муше, «Сделай себе сарафа и возложи его на шест, и будет всякий ужаленный, если взглянет на него, то останется жив. И сделал муше змея медного и возложил его на шест, и было, если змей жарил человека, то взглянув на медного змея, тот оставался жив». То есть у нас такой есть вопрос, почему Моше поднял на шесть именно образ змея, а не что-то другое? Он мог поднять, допустим, Минору или, там, на Ковчег Завета, чтобы посмотрели там, или... И где мы получаем на этот ответ? Мы получаем это в Евангелии от Иоанна. Глава 3, 14-15. И как Моисей вознес змея в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Народ жали нахашим и сарафим, то есть на иврите, как сказано. Бог говорит Моисею сделать сараф. Что значит сараф? сараф. То есть сараф, ну корень у нас, то есть сараф, сараф, жгучий. И что мы видим, так же в Исаии есть срафим, то есть виды ангелов. То есть есть сараф, так же змей в этой главе. И что мы видим, что сараф может быть как и в положительном аспекте, תכי, בתרצתלנו מספקט. אז אפשר להבין מזה ששרף יכול להיות משהו חיובי ומשהו שללי. תוך כך ששרף, אז אזנצלנו, ככה мы знаем, זמי, כתורי בל בגן אדן, הוא מוכד ג'לית סווים ידם, הוא ג'ל סווים ידם, נכון, שבגן אדן и то, что излечивает это Слово Божье, которое, из... то есть, впускает свой дух жизни в человека. И что мы знаем? То есть Машех это Слово Божье, правильно? И написано о Машехе в псалмах 17, -й, 17 -й Псалом, 31 стих. Бог не порочен путь его, чисто Слово Господа, щит Он для всех, уповающих на него. И на это значит так, что им рад. А Дунай цруфа. Цруфа. И сруфа, то есть это родственные слова, то есть чередование цадик и шин. Брат сруфа, цадик и шин. И цруфа также, то есть родственное по значению, то есть по семантике, что именно тоже это. Выжженное, то есть выплавленное слово. И это говорится о Слове Божьем. И в чем только различие между струфа и цруфа? что что струфа только одно значение, и оно только может быть в одном аспекте. Она выжжена, выплавлена от всего мусора. В отличие от струфа, что оно может быть прочитана в двух аспектах, как я сказал. Асфорфа, ехолет, ахарим, И сказано, что Израиля то есть народ, в война ш... шаху, то есть укусали змеи. Кутов, анахашим, там. То есть жали своим ядом. Война шаху, это корень нахаш. And and and... Say, no и что мы знаем про Нахаша? Почему? То есть такой корень я подчеркиваю. Нахаш и Масхиах, у них одно числовое значение. Нахаш и Масхиах, я не пренебрегаю гематрии, потому что не пренебрегаю и шляхи. я не пренебрегаю шляхи, я То есть 358, то есть числовое значение нахаж. И... Да. и машех то же самое. Нахаш и Масшех. том вещь. По этому, по этому стиху, то есть, то, что я сказал раньше. «И сделал муше змея медного, и возложил его на шест. И было, если змей жалит человека, то взглянув на медного змея, то оставался жив. И мне посчастливилось, то есть я удостоился увидеть в арамейском переводе на этот стих, такой перевод» херга. Okay. Перевод на арамид поясняет, почему люди исцелялись. Вот что он говорит. И сделал Моше медного змея и повесил его на шесте. И было. Если человек укусил змея. יסמטרל און נזמיה, ינפравляל סויו סרצה ואימה סלובה גספודניה, תו זיל. התרגום הרמיד הוא כזה, שמושה לקח את נחש הנחושת כל אדם, אשר נקש הכיש אותו, על הנחש, והפנה את בשם אלוהים, אז חי. דבר אלוהים. דבר אלוהים, ואז חי. То есть он говорит, что он должен был направить сердце во имя Слова Господня. Имя Слова Господня. То есть это очень интересная вещь. И огненное Слово Бога в образе Сарафа было вывешено Моисеем на древе. двор а זמם משה סאמר לאס. ו kto сверо обращался к нему, в том я давить, в том я от я давить к змеи терял свою смертоносность. וְאַמְיִשְׁעִי פְנָא הַלֵּב שֶׁלּוֹ לֵדְבָרָדְנָי אַהֲרֵץ שֶׁאַבְתֹּחֹה יְבַדְּתָכֹה. То же самое и в Машиях, которые подобно змею в пустыне, вознесён над дерево. за то довар Машикарон ביהוֹנָה ל Люди очищаются, а днем слов его. И этим обессиливают действие яда древнего змея. То же самое говорит и Равшауль в Колосянах, глава 2, 14 стих. и Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил к Кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. И мы ограждены силой Слова Божьего, мы от, от змеи чистоты. Древние змеи имеют власть лишь только над теми, кто не духовен и лежит только в прахе в земном. И такой человек по плоти становится пищей для Нахаша.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 כתוב, то есть тот, кто не духовен, значит, что, кто не и тот, кто не принадлежит своему Спасителю, то есть это Слово Божье, Он будет пищей для нахаша. Если мы плоть, то мы еда нахаша нахну אנחנו басара, за автоматите ох. Еслисли же мой дух В אנחנו о руах, мы Мы умеем ему противостоять. Ащно те хоят наотник до. В Все зависит, на каком полюсе мы и с